Ты, блядь. ты думаешь, блять, я растешь россиян, ты жив меня? Ай, блядь, это да что такое это сука? Ну как так? Да нахуй дома разъебывают даже, а ебут просто как горную России, нахуй! Блядь, да как ты меня задеваешь, ты гвносос! Идите нахуй. А. Найдем. Да кто меня ради? Я, блядь, не могу, нахуй! Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт, и сегодня я хочу вам показать одну очень интересную модификацию для игры Series M Fusion. Ребята, если кто не знает, это такая часть Series M модная, навороченная, великолепная, с пиздатой графой. И вот, короче, мне один мой дружище, Паш Павль, которого многие из вас знают, присылает мне ссылочку на вот такой вот мод, да, называется он Red Day Episode One. Фишка этого мода, ребята, то, что действие происходит в Рашке. Представляете? Серию Сэм вражки. Это мне показалось очень интересно, Поэтому давайте мы с вами попробуем на среднем уровне сложности, потому что я криворукий пидор, да. Давайте попробуем все-таки поиграть, посмотреть. Это игра моего детства. Я играл в нее, короче, короче, мелким был пизюком в школе. Вот, потом уже и современные части играл. Да, ребят, есть VR-версия, кстати говоря, которую я тоже думаю как-нибудь постримить. Если это вам нравится, пожалуйста, скажите мне об этом в комментариях. И, короче, говоря, в общем, вот Муха Мухоградск. Представляете? Россия два года после вторжения. И мы находимся с вами вражки в этой игре. Великолепной. Это просто пиздец. Я себе слабо представляю, правда, Сирио Сэма вражки. Потому что такой американский герой, такой тип здоровый, накачанный мужик такой. Бегать шмаляет у нас в России. Но тем не менее, вот такой вот интересный мод. Брат, чувак, я музыку свинью лол. Красный день, эпизод первый. Первый эпизод, пока, ребята, насколько я знаю, здесь всего около 50 минут геймплея, уж я не знаю, буду ли я проходить все, да? Но немножко мы с вами поиграем, просто посмотрим, как все выглядит. Неси, ворвемся! Какой смелый и совсем не славянского вида у нас а, пилот, ребята. Музыка играет, а российская какая-то, в ней я, если честно, не спец, не знаю, кто играет, если кто знает, пишите в комментах. Не знаю, что это за песня. Слушайте, но ну, мне нравится. Смотрите, у нас тут катсцены есть прям модные, классные. Смотрите, Охот крепкая, мечта идеал. Просто наши замечательные тазы стоят, просто валят. Жесткий респект, слушайте, круто. Очень круто все это выглядит, очень круто все это сделано. Посмотрим, как это все будет играться. Интересный, классный, замечательный. Сэм у нас здесь живой. Конечно же, единственный, потому что он супергерой. Самый мощный, самый серьезный, так сказать, да, правильно? очень мне интересно вообще в целом как как М будет выглядеть вражки товарищ ты меня слышишь да это силы защиты земли рф есть выжившие никак нет черт я вижу твое местоположение на радаре попробуй добраться до шоссе когда ты будешь на шоссе я сообщу тебе кое-что так точно скоро увидимся американец изи так, будь я проклят, ёп твою мать, ну посмотри, ну это рашка же, ну посмотри, это прям, блядь, платформа Леонозова, около которой я часто ждал автобуса, блядь, ты посмотри на эту херню, ёбаный-бобаный. Так, оружия у меня никакого нету, да, заебись, вы чё, издеваетесь, что ли, алоэ? Я же, блядь, вам не не МЛГ, ты какой-то, что без оружия ты ебашит сразу, е ёу ёу ё пацаны, стой, погоди, братан, эй, изи, выеб, Дум новый отдыхает, на самом деле, по динамике, ой, братан, братан, погоди, вот тебя без оружия точно не а. Изи, выебан! Так, знаете, что я расстроен, что лучше бы, конечно, какие-нибудь наши русские э, старые добрые менты такие за нами гонялись, чем стандартные монстры из э, Sirius Em. я думаю, это для модификации уже слишком. Ну а так, смотрите, все хорошо. Масла, аксессуары, инструменты, химия, шермонтаж, вся эта хуйня, шашлык, где шавуха. Шавуха где? Ебаный, бобаный, нету шавухи. Погоди, бро. Иза! Это из-разъёк, у меня АИМ. А ходите посмотрите посмотри, красота просто. Красота, он вот это настоящая, блядь. Интересно, а что это, что, Балтика была, я не понял? Блядь, у этой игры совершенно бешеная динамика, которая в нашем современном игровом мире вообще практически не встречается, даже по сравнению с Думом, да, 2016 года. Охота, ребята, вот это я понимаю. Но у нас, Сэм, за трезвый образ жизни, понимаешь, да, ЗОЖ американский жёсткий. Это минус, ёпты! ты! Кто там? Что это? О, еб, твою мать! Ахуй ты попадешь! Попадешь, сука! Изи! Блять, вот это ускульный геймплей! Я понимаю, аскульный геймплей! Подожди, про! Здесь даже прицеливаться вот так вот не нужно. Понимаешь, зачем это нужно в такой игре? Это абсолютно нахуй не уперлось. Заперто, найдите ключ. Давай охуеть, какой ключ, блядь. Я думаю, тут искать вы шо. Ой, блять! Сука, братан, я тебя вот в российских вот этих серых реалиях совершенно не заметил. Выглядишь, как обычно, наш пейзаж. Я хотел вот это посмотреть. Господи, это великолепно просто. А почему у нас таких стритартов нету? Вообще неплохо было бы в Рашке, чтобы побольше было бы таких стритартов. Почему нету стритартов, где стебется, Где Здесь стебется сама самаражка. Иди сюда. иди, блядь. Или кто? А почему здесь Нига? <смех> Скажите мне, пожалуйста. Нига, ты что тут делаешь? Как ты сюда попал, братан? <смех> что написано? Хуй! О, вот это понятно, без этого никуда. Погоди, бро! А чё на месте-то стань, друг? Слушай, ну вот здесь вообще маза нету прицеливаться, потому что это только мешает. И не видишь за э, э, оружие врагов, которое приближается. Закрыто! Да что ж такое все закрыто, блядь, в этой игре? Это что? Ключи! Ключ нашел. подожди. Это этот ключ нашел. Изи, ёпты. И чё здесь? Секрет я наш... Ебать, да я а смотреть в какие игры мне играть надо, оказывается. Епте, сейчас будем всех ебенить. Давай, братан. Туарет и где он, блядь? Я готов ему засаживать в еблище. Чё, пацаны, не ждали нахуй? Блядь, всё? Это все, что ли? Серьезно, ребята, алё, вы чё нахуй? Вы чё, блядь, сука? Блин, надо в VR, что поиграть в эту игру? Мне я в от такой скорости просто блевать начну через 10 минут. Фонарик. Блять, сука, пидорас! Это же не хоррор вроде, блять, алло. Откуда здесь столько негров есть? Мы в России, я не понимаю. Дружище, который мод делал? Зачем негров-то? Это хоть бы наших каких нибудь пацанов, блять. Здесь говорят, около 50 минут геймплея, ребят. 50 минут геймплея это, ну, как бы, это первая глава. Ебать! Первая глава, ты да ебать, вы чё, пацаны? Первая глава вышла. Так что будем ждать вторую, третью. Я подписался на мод. Если как бы вам зайдет, если лайкосов настаит миллион. Тогда будем с вами периодически поигрывать, да, когда будет выходить новый контент этого мода, потому что, если честно, мне нравится, мне очень нравится, стримить это смысла нету, да, почему, по одной простой причине, я бы постримил, ребят, я могу постримить для вас просто Сириус как-нибудь, да, об этом тоже пишите в комментах, вот, и, да, изи я для этого все-таки нашел, вот эту хрень стримить, смысла нет, потому что, ну, типа, один эпизод, все, и он короткий, погнали, привет, ребят, вы геи? Ой, ебать вас много! Слушай, а зря я, наверное, сюда вышел-то? Ёб твою мать, Сириус эм, это Сириус эм. ну давай, блядь! Разваливать нахуй этих педиков на ИЗ! Давай, давай посладки, давай, мой блядь, любимый, тихо, тихо, не ори нахуй! Слушай, а мне вот вкусную пухту дали, а патроны мне для вкусной пухи даст, может кто? Я был бы рад, на самом деле, очень, блядь! А басям бы мне дадите, какой-нибудь очень крутой антураж базар 0 это все круто! Ебать, ты посмотри, калаш? Опаньки, это уже большой какой-то дядя! Чё, я выебал его, что ли? Да это Иза было. Блять, ебать, он не один что ли? Я думал, это босс! Так это не босс? Это что просто моб? Вы что, ебу дали, что ли? Что тут за мобы? Сэмми, не застревай! Да, Блять, умирай! Ты умер, да? Изи, из, из, нахуй! Два! Нету темы, бог любит троицу, правильно? О, это кат ребят, все тут есть! Итак, я знаю, кто ты такое, что тебе нужно. Да, и что же? Комплекционный центр ментал находится на главной площади этого города. И твоя миссия уничтожить центр, правильно? И что теперь? Иди вдоль шоссе и выходи в город. Понял to... тебя? Опять здорово, пидорас, да? Я слышу. А, нет, это маленький. Манки, манки безобидники. Сейчас разъем будет за две секунды, да. Дайте патрону. Бесконечные патроны, насколько я понял, только у. Ебись нами конем. Подожди. Подожди, бро. А, только. Ты что, тебе, делаешь, сейчас, сука? А, бесконечный патрон, только у пистолета. В принципе, понятно. Да, это классика. Классика любого. Шутера. Старого доброго какого-нибудь. Мне бы таким метким быть, как вы. Научите, ребят, стрелять, молю. баный, Ёб твою мать, откуда ты стреляешь? Вот вражке, вот эта вот вся серость, она вся сливается и ничего не понятно. Почему здесь запор, сделан как пикап вообще? Вы видели такой запор когда-нибудь? Филип Киркоров! Ёб твою мать! Да-да, я осмотреться-то, сука, интересно же! О, наконец-то, нихнась, вот это жесткий дум тоже. Где ты орешь? Где Орешь, пидорас? Яри, блядь. Все, можем осмотреться, да? Ну дайте, ну вот здесь же вся фишка вот в этом. Вот в этом великолепии, да? Это где? Русское радио, все это реклама, мать его, ребят, заплатите мне 21-22 апреля. Вот скоро, ребят, наступают. Пример программы. Великолепно. Скоро сходим, ребят, на Филиппа. Я думаю, это классно. Легко даю по 10%. Московский банк. Какого хуй здесь столько рекламы, и, и мне никто за нее не платил, а? Кто мне заплатит? 5000 подписчиков. Кому нахуй уперлось, блядь, мне платить. Вы чё, что, Никто, конечно. Родина моя, ты сошла с ума, блин? Вот эта панелька это идеал. Я бы хотел забраться на эту панельку, что-то устроить. Ладно, погнали. Что за звук страшный? Ебать, это шо за хуя? Ебать, ты, какая сука! Все это изи было. Слушай, ну Вова, ты не обижайся надеюсь, на, на вот этого монстряка, да? Он ничего тебе плохого делать не хотел, я думаю, Вов, ты не переживай. Да, здесь, конечно, геймплей, блядь, по динамике в рот надает кому хочешь. Вот этот замечательный мод, он вообще придает еще рашенского, так скажем, да, колорита. Ига, придает этот мод, мне нравится. Изи разъёб, ну смотри, их разъёб, просто как не дело, да? Жить, в принципе, можно. Кругом наебалово. Это точно в России, ребят, все. Это точно в России. И вроде бы достаточно пиздато, а все равно какая-то хуйня. Ребята, настоящие поэты. Наш эм, народ всегда отличался, да, хорош поэзии. Чики-брики и нахуй, ёпты. Так, ну что? Врываемся дальше. Давай, мой друг. Опаньки. А вот как это я это понимаю так? оружие. Иди к папочке, сука. Да, ну нахуй пошел ты, Иза, будем сейчас с вами ваншотать самых моднейших пацанов просто на изичи. Итак, ребят, классическая арена серого Сэма, да, только э, теперь у нас огородки, это российские вот такие вот э, замечательные заборы Ты косоёбый, блядь, пидармот А чё ты не отваливаешься, блядь, Изи. Есть еще такие мудрые ребята, блядь, кто на Сэма? Слушайте, вас там очень дохера, я даже понять не имею, как вам подходить так, сначала всех орущих давай. Давай сначала всех орущих, чтобы они мне не мешали разбираться с большими дядями. Эй, не подходи так близко-то, блять, алло! Сукаль! Ты что такой быстрый, ты пидор? Разъебан. Так, все, давай к дядемся с подходим теперь разбираться. Ебать, подожди! Что-то дохуя. Не, все, здесь меня, здесь я не жалею, пацаны. Здесь я уже не выживу, ребят, мне жаль. Ах ты, пидор, пидор, пидор. Шо ж ты, пидор, пидор, пидор. Ах ты, косаебый. Разъебан. Так, вы, ребята, меня заебали. Я вас честно вам признаюсь. Блять, героги. Все, минус. Блять. Первый раз я умер в игре. А вы знаете, что я не сохранялся, да? Ну-ка. Вы думаете, я один раз умру, уже сдамся? Нет, это вы зря так думали. Вы зря так думали, блять. Слышишь, работать! Ахуйте, блять, вова нахуй! Так, все, я вернулся. Я вернулся, чтобы я сохранился прямо здесь перед ходом, так что мы въебаем. Давай, иди сюда, блядь. Где вы? Знаете, какой мне этот район напоминает? Вот это. Естественно, честно, мне этот район напоминает в Гданьске, в Польше, который назывался Заспа. Ты чё, гомосайк? Так, ты любишь? Отъезжать нахуй? Отъезжать любишь? Косоглазый пидор! Я, блядь, тоже очень люблю отъезжать, сука, да почему так сложно, а? Как вас всех тут разлюбить Таиза? Скажи мне, друг! Давайте надеться мы все по очереди, суки! Ты думаешь, что один орать можешь, пидор? Да хватит орать, ебать ты конем хотел Всех вас, всех, суки, пидорги Все нахуй, F6 Ах ты, пидор, я сохранился здесь С 50 хп, может быть, не самое лучшее, конечно, я мог сделать 30 хп, блядь, ебать меня в сраку Еще эти пидоры летающие, блядь, до меня догибались, Сука Где ты, где, где, не вижу нихуя в этом, блядь, аду, сука, ебучим Почему так много? Как я съебался, блядь, тут с вами Все нахуй все, блядь, 14 э, хп. А я сохранюсь на 14 хп, мне похуй. Давай, погнали. Ух ты, сука, минус. Попробуем другую тактику. Называется я себую нахуй. Мне нужно хп где-то намутить, пацаны. Вон, я вижу. Пацаны, стойте нахуй! Ай, блядь, ай, сука, нет. Подожди, ты куда ступрыж? Ты, ты так хорошо стреляешь. А где ты, блядь, тогда учился, а Питер? Погнали. Блядь. А, Ааа! мать твою, сука. 14 хп, это все заебись. Мне это нравится. Я люблю 14 хп, это Иза. Из Бля, я, я вас разъебу, мне вообще похуя, блядь. Пизды, блядь. Ты думаешь, блять, я расстоячный россиян, ты же у меня. Ай, блядь, это да что ж такое-то, сука? Ну как так-то нахуй дома разъебывают даже, а ебут просто как горную России нахуй. Блять, да как ты меня задеваешь, ты говносос! Идите нахуй. Найдм. Да кто меня разъеб... Я, блядь, не могу, нахуй! Умри! Блядь, почему ты не умираешь, говносос? Один. Один хп, бля, это заебись Это то, что мне надо, нахуй, от жизни Ой, блядь, ой, ой, пацаны, нет Фу. Вот это я понимаю Настоящая сложность для мужчин, сука Дайте хилку кто-нибудь, суки Жмоты, пидормоты! Давай хитростью, блядь, их убивать Хитростью, сука, выебу Не можешь танк прострелить, а? Хитрость, сука Да, ау Что это было, нахуй? Только придумал, как это сделать Я это, блядь, не аху, просто так не оставлю, сука Блядь, только подойди ко мне, пидорас Так, один минус Я съел, блядь, я же съебывал, пидор Минус один Я ухожу Вот это что? Что это? Где нахуй? Какая хуйня меня так кидает, это дерьмо Где нахуй, пидорасина, блядь Что это? Ай, блядь да какого пениса нахуй, а? Я пройду эту хуйню, это пиздец, есть сейчас-то полный, но я ее пройду. Тихо, Сохранение нахуй, ну давайте, пидорасы. А, блядь, главное это что? Правильно, пацаны, главное тупорство. упорство, погоди, не спеши. Вот он стоит, блядь, говносос, кидается, блядь. Сука, тебе пизда, друг мой. И последний, да, насколько я понимаю, Ой, эта хуйня, блядь, самонаводящаяся, это пиздец. Кинь меня, давай. Кинь меня yeah, свой дерьмо. Yeah, Соси мой хуй, пидорас, хуй сос. Вот что я, блядь, могу сказать вам. Ясно, блядь, ребята. Главное, сука, не сдаваться никогда, нахуй. Никогда, блядь, не сдаваться. Вот это была битва, это я понимаю. Бетонное сердце, точка невозврата. Есть следующий эпизод, ребятки. Еще есть еще одна проблема. Все улицы, ведущие на площадь, заблокированы. Что теперь? Ты должен добраться до на радиовышки. Это другой путь к площади. Какой другой путь? Рядом с вышкой есть подземная парковка. Ты должен найти старый туннель, ведущий к площади. Не говори мне, что там будут канализации. Нет, тебе повезло. Блять, вот это выглядит охуенно, ребята. Вот это охуенно. Короче, ребята, давайте на этом я закончу. Давайте на этом я закончу. Мы с вами один уровень прошли. Есть еще один уровень, да, насколько я понимаю. Если вы хотите продолжения, поставьте лайкосы. Вот. И мы с вами будем продолжать играть именно вот с этого момента, великолепного. Где эти пидоры, блядь? Давай. Мы их будем разъебывать точно так же, как разъебывали, в принципе, дальше. Геймплей абсолютно не поменялся. все то же самый старый, добрый, серьезный Сэм, да. Но в а, таких, так скажем, наших российских декорациях, да, причем наших российских, а, далеко не московских, скажем так, а, очень, очень мне понравилось, очень круто, необычно играется. Вот, если вам понравился видос, ребят, ставьте лайкосы, пишите в комментах это. И а, обязательно поделитесь видео с друзьями. Я буду вам за это очень сильно благодарен. Ну а на данный момент мы, ребята, заканчиваем. Да, всем спасибо большое, что досмотрели до конца. Жестких всем респектов. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Йоу!